Здравствуйте! В эфире программа «Неделя спорта» и ведущий Роман Блинсков, как обычно, в это время на телеканале «Универ ТВ». В ближайшее время я и мои коллеги расскажем тебе о самом интересном из мира студенческого и российского спорта. Смотри сегодня в выпуске. Чемпионат АСБ, дивизион Республика Татарстан. В гостях у Федерального университета сборные КНИТУ. Студенческая хоккейная лига. Второй тур. КФУ против Аграрного университета. Итоги Кубка университета 2022. В гость студии Максим Гаврилов. Начнем с баскетбола. На прошлой неделе в рамках чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола дивизион Республики Татарстан сборные Казанского федерального университета у себя на паркете принимали сборные Книто. В женском противостоянии хозяева с первых минут забрали инициативу в игре. Уверенные трехочковые попадания от Дианы тимершины и Дарины Митюговой позволили хозяевам закончить первую четверть со счетом 18-10. Далее игра шла по накатанной для Федерального университета. Первая половина заканчивается с результатом 45-17, а под конец игры девушки удвоили свой результат – 92-28. Разница в 64 очка приносит очередную победу КФУ. В мужской встрече развернулась борьба за первую победу в сезоне. До очной встречи сборная КФУ еще не выигрывала в чемпионате. В первой четверти команда играли равно, но в концовке первой 10 минутки КФУ удалось совершить рывок в 7 безответных очков и получить лидерство во встрече. 7-17. После перерыва игрокам КНИТУ удалось прервать свою сухую серию. Игра в атаке им удавалась хорошо, но в обороне они допускали серьезные ошибки, что не позволило им сравняться в счете. 27-33. Под конец третьей четверти отрыв удалось увеличить до 10 очков, а в финальном отрезке игры, благодаря точным трехочковым от Кирилла Мельчихина и Ивана Филькина, КФУ с комфортом доводит дело до первой победы в сезоне. Итоговый счет 75-50. Взглянем на турнирные таблицы. В женском первенстве первое место за КНИТУ КТК. У них в активе 12 очков. Второе и третье место делят между собой КНИТУ КАИ и КФУ. У них по 11 очков. Четверку лучших закрывает Павловский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. У них 10 очков. В мужском чемпионате первое место у Казанского государственного энергетического университета. 10 очков в активе. Вторыми идут баскетболисты КНИТУ. 8 очков. На третьем месте сборная Университета спорта, у них 7 очков. На четвертом КНИТУ КТК, также 7 очков. Сборная Казанского федерального университета на шестой строчке, у них 6 очков. С паркета переходим на лед. Очередной тур студенческой хоккейной лиги состоялся на прошлой неделе. Казанский федеральный университет новый сезон начал с уверенной победы над архитектурно-строительным университетом. Следующий соперник – Казанский государственный аграрный университет. Игра прошла с огромным преимуществом федералов. Счет после первого периода был уже 5-0. Дублем отметился на Готкин. На 13-й минуте второго периода сборная КФУ вела со счетом 8-0. Но под конец отрезка агрономы соорудили два быстрых гола. До камбэка еще очень далеко, но шайбы престижа в копилку записали. В третьем периоде команды продолжили забивать. Как итог 13-3. Вслед за Нагодкиным дублями отметились Телевгулов, Галимов и Нурулин. КФУ одерживает очередную победу в студенческой хоккейной лиге. Следующий матч сборная Казанского федерального университета проведет 21 декабря. Соперник – Кооперативный институт. Начало матча в 22.00. Наш телеканал в своих соцсетях покажет эту игру в прямом эфире. Обязательно подключаемся и болеем за свою любимую команду. Теперь переходим к главной теме прошедшего полугодия, да и в целом года в Казанском федеральном университете, а именно Кубок университета 2022. и Итоги его подводить мы, как обычно, конечно же, будем с главным судьей этого прекрасного турнира, Максим Геннадьевичем Гавриловым. Максим Геннадьевич, Всем привет! Привет тебе большой, что ж поздравляю с очередным завершением Кубка, пятый юбилейный у нас подошел к концу. Поздравляю и вас, снова мы, я думаю, прекрасно справились эти три месяца футбола, как практически каждую неделю, здорово. 16 матчей, все прилетели незаметно. Скоро, наверное, уже будем скучать по этим эмоциям, по этой обстановке. Ну, все-таки чуточку надо отдохнуть от мини-футбола. Хорошо, давай. А, времени не так много. Финал. Юридический факультет против Института физики. Что скажешь? Ну, несмотря на счет, в принципе, игра была сделана все-таки гораздо раньше. Физики поздно включились. И тут все, конечно, решил опыт. Опыт юридического факультета, опыт... Их игроков, в частности, Алмаза из, из Басарова, ну, надеюсь, все смотрели финал, видели, э, прекрасно воспользовался своим преимуществом и там, в принципе, делал с обороной соперника все, что хотел. Поэтому вполне заслуженно получил звание лучшего игрока турнира. А физикам же не хватит. Ну, физ... Команда Института физики молодая, там достаточно много игроков, студентов первого курса, второго курса. И это, конечно, в начале, в дебюте игры сказалось, чувствовался некий мандраж, неуверенность в своих силах. Плюс все-таки команда юридического факультета, опять же, за счет опыта, опыта сыгранности гораздо более подкована в плане тактической игры. Институт физики как раз тактики-то не хватило, потому что это мяч в ногах, вперед, мяч потеряли все назад. Где-то вот не хватило им, наверное, одного такого опытного игрока высокого уровня. Ну, а юристы были фаворитами до Кубка и вот подтвердили это звание, с чем я их поздравляю, молодцы. Спустя год ребята смогли вернуть себе этот трофей. Скажи, пожалуйста, не показалось ли тебе то, что финал немного грязноватым вышел? Все-таки очень много было силовых контактов. Чуть ли не до травм. Ну, грязь, она бывает. И разговоры грязь. с арбитрами тоже. Грязь бывает разный, То есть тут я не думаю, не могу сказать финал по таким уж грязным. Да, борьба, да, жесткая борьба, судью давно. Но имеется играть. в виду то, что ее чуть-чуть больше было относительно всех остальных матчей. Не знаю, мне кажется, юридический факультет, в принципе, там всегда споры. Ну, а когда играют юристы, мы все привыкли к этим разговорам. Ну, не могут по-другому ребята. Хорошо, а в целом по турниру Какую оценку ему ставишь? Пятерку В прошлый раз ты четверку поставил В, в, этом, году. в этом году пятерку Все с щитками билей. были? По-моему нет сбор... Если бы нет, не все со щитками ну, Молодцы, да, конечно Были и травмы, были там, и разговоры с судьями и Недовольство Но Это непременная часть любого турнира Без этого не обойтись Но в целом мне понравился турнир Понравились все команды все старались, собились, бились, и не было там уж откровенных там, прыжков, условно говоря, в ноги, чтобы сломать соперника, не было откровенных оскорблений. Поэтому да, всегда можно лучше, всегда есть куда стремиться, расти, но в целом я доволен нашим пятым юбилейным кубком. Да, У пятого юбилейного кубка еще новое открытие. Считай, вот и, есть же вот эти глупые рекорды, то, что Леонель Месси, там, не знаю, три секунды не держал мяч, это было впервые, спустя три секунды, да. а, у нас институт физики больше всех матчей отыграл на турнире. Ну, такая же ребьевка. На, начали они играть сотами. А вот сказалось 15, ли это как-то, то, что вот до финала не, они шли не, дольше? Не, нет, не думаю, все-таки турнир у нас не растянут на три месяца, первая игра была в октябре в начале финал в середине то есть было время на восстановление время и потренироваться и наиграть и отдохнуть так что и лишняя игра и вообще никакого отношения не имела к этому mm -hmm. а по алмазу из басарова поговорим лучший игрок турнира ну, тут спору нету, что заслуженно. Ну, Вовремя вернулся, вернулся, чтобы править, как обычно говорят, да? Да, абсолютно заслуженно. Кто, кто был на уровне с ним? Может, из его сборной, может, кто-то из других команд? Ну, Алмаз из Басаров показал то, что на университетском уровне это топ-игрок, равных которому нет. Да, есть люди, которым могут в отдельных там встречах навязать борьбу, но вот если брать общий уровень, то Алмаз, конечно, впереди планеты всей, ну... Можно выделить также Данила Воронова, Кирилла Николаева, ну то есть тоже опытные ребята. ну по, а, Так надо понаблюдать, конечно, за лучшим защитником Садамом. Ну, то есть, он, да, он четверокурсник, но он учится на фундаментальной медицины биологии. Там, да, первые курсы. Очень много внимания уделяется учебе именно в плане медицины. И вот как я с ним разговаривал. Говорит, сейчас четвертый курс, сейчас стало полегче, вот начал играть. И тоже показал достаточно высокий уровень, посмотрим, но ему надо проявить себя дальше. Mm -hmm. То есть... а, вот ты заговорил про Институт фундаментальной медицины и биологии, как раз хотел тебя спросить сборная, которая удивила тебя на этом турнире. Ну да, наверное, как раз Институт фундаментальной медицины и биологии, э, молодая команда, очень много, опять же, студентов-первокурсников, э, которые которых мы не видели и которые удивили своей игрой понравились. И опять же мы вспоминаем полуфинал, но были у них шансы, были шансы выйти, обойти юридический факультет, выиграть и выйти в финал, но не сложилось. Юрфак, опять же за счет опыта э, выиграл этот. Ну только во втором тайме первый ты остался за ними. Игра <ap> продолжается два тайма, итог определяется по итогам двух таймов, так что надеюсь то, что ребята сохранят состав, продолжат играть, поэтому и это будет таким одним из скрытых э, фаворитов, я думаю, нового сезона, если, ну, конечно, все получится сохранить этот состав. Mm -hmm. Сборная, которая разочаровалась, ну, точнее, нет. разочарование этого турнира. Mm -hmm. И можно ли к этой. Э, есть несколько сборных, на которые бы возлагались большие надежды. Я тот же самый Сахвен, тот самый Эмот, тот же самый Елабуга. Вот стоит ли к этому относить.. Э, Эконом. Да я бы не скажу, что это чемпион. разочарование. Это удивление, наверное. Ну, не, нельзя сказать, что какая-то команда играла плохо. Там, э, поэтому, ну, где-то сетки, не поздно, помню, на да, первой стадии юриста эконом. То есть, мы тогда говорили о юристах, что они разочарование. Нет, первая стадия И, это была эконом-Имо, как раз. А, Три а, ну, э, э, матча Да, порядка. Эконом ИМО, да. Там, ну, очень веселый календарь в этом году. Поэтому нет сборных, ну, сборной разочарования. Просто кому-то повезло, кому-то не повезло, кто-то оказался сильнее именно в данный момент. Это футбол. Мяч круглый, поле ровное, но победитель-то должен быть один, поэтому так. Лучше я скажу, что опять же удивили физики. Тоже молодая команда. Ну, не ждала я их в финале. Ну, мы увидели, да, первокурсники, как и у биологов, очень хорошие, проявили себя. Ну, вот. За счет молодости им в финале-то и помешало. Угу. А в новом сезоне увидим ли мы еще одну команду? Друг. Что с дизайнерами? Когда, когда, О, когда? Хочется надеяться, что уви увидим, пока они предпочитают другой вид спорта. Ну и в основном у них, конечно, учатся девушки. Ну, я думаю, придут и юноши, и наберется футбольная команда. Посмотрим, загадывать-то нельзя. Опять же, мы увидели, например, и двух команд, как... Много дают первокурсники. Возможно, в сентябре мы придем, а в институт дизайна там придут все футболисты, которые разорвут просто всех. Это будет здорово, это будет круто, это будет неожиданно. Это, этим и на студенческий спорт. то, что Четыре, кто-то 6 кто-то пять лет учится. Ты вроде готовишь, ну, знаешь, чего ждать, а вот приходит каждый год новое поколение. И все, и все твои прогнозы идут в мусорную корзину. Не так много времени осталось. Пожелания студентам перед Новым годом, перед сессией, ну и в целом, какие наметки на шестой кубок, если он, конечно, состоится, но мы на это надеемся. Нет. Ну, шестой кубок, безусловно, состоится, это уже даже не шестой, это будет 21 кубок, потому что был еще один. Ну, шестой в новом формате. В новом формате, да, шестой, а вообще кубок уже будет 21 в будущем году, и он, безусловно, будет. Какие могут быть пожелания для студентов и спортсменов? Это, конечно же, успешные сессии, чтобы не было хвостов, чтобы бюджетники, да и контрактники все сдали на отлично, могли претендовать на стипендии. Ну, а, и, конечно, без травм, здоровье – это самое главное. Поэтому всем успехов, хорошей игры, главное – занимайтесь спортом и будьте здоровы, ну и, конечно, учитесь. Присоединяемся к этим пожеланиям. Максим Геннадьевич Гаврилов был у нас сегодня в студии, главный судья Кубка университета. Большое спасибо за турнир, ждем следующего. Спасибо ну вам. и для... в новом году тоже другие какие-нибудь мероприятия обязательно вместе с Безусловно, должны безусловно. Спасибо вам за вашу работу, спасибо за наше сотрудничество. Ждем нового э, учебного, ой, прошу прощения, нового года и новых мероприятий. Спасибо большое. Ну и на этом все. Вот такая у нас была неделя спорта. Что будет дальше, посмотрим. Уходим на каникулы новогодние, так что всех поздравляем с наступающим Новым Годом, Рождеством, всем спортсменам удачи, новых побед и новых свершений. И хорошей сессии всем студентам, смотрящим нашу программу. Счастливо еще увидимся. С Новым Годом!